Объект номер SCP-1005, класс объекта безопасный, особые условия содержания. SCP-1005 должен находиться на территории зоны 17, в кубической камере размерами 3 на 3 на 3 метра, в длину, ширину и высоту соответственно, со слабым освещением. Объект не нуждается в питательных веществах, помимо необходимости поддерживать уровень насыщенности тела водой. Относительная влажность воздуха в камере содержания, по возможности, должна составлять не менее 70%. Также, объекту необходимо ежедневно предоставлять 1 литр воды для потребления. SCP-1005 не нуждается во сне, однако запросил кресло, на котором он может отдыхать, когда не находится на исследованиях. Кресло предоставлено. Объект не производит каких-либо отходов, теряя воду только в виде испарений поэтому частая уборка не требуется. SCP-1005 добровольно вызвался проводить ежемесячную уборку в помещении, чтобы избежать накопления отстоившейся краски. Запрос предоставлен на рассмотрение. В связи с тем, что объект проявил готовность к сотрудничеству и доброжелательное отношение к сотрудникам фонда, он получил разрешение на посещение общих помещений зоны 17 в сопровождении как минимум одного исследователя со вторым уровнем допуска и одного сотрудника службы безопасности с первым уровнем допуска. По запросу обслуживающего персонала на SCP-1005 следует надевать обувь перед выходом из камеры содержания. Описание. SCP-1005 является разумным гуманоидом, состоящий из частично затвердевшей синей краски, оттенки которого варьируются от почти белого до насыщенного темного цвета. Предел прочности ткани объекта на разрыв примерно 25% меньше, чем у человеческой кожи, это относится и к его одежде. SCP-1005 не способен контролировать вязкость и форму своего тела, за исключением нормальных для гуманоида движений. Однако он может контролировать то, будет ли внешний слой краски оставлять следы на поверхности, с которыми имеет контакт. Способность объекта к самоконтролю подобного рода снижается в случае переувлажнения. SCP-1005 выглядит как лысый мужчина ростом приблизительно менее двух метров. Он способен говорить глубоким и низким голосом. При этом объект не имеет физических половых органов и гендерной самоидентификации. Одежда является частью ткани SCP-1005, и за исключением штанин брюк, Полы и рукавов футболки интегрированы в кожу. Однако обувь объекта полностью самостоятельна. Судя по всему, она изначально была создана отдельно от SCP-1005. Способ, с помощью которого объект был оживлен, в данный момент не установлен. По словам SCP-1005, он пришел в себя за несколько минут до штурма аукциона Marshall, Картер и Dark Limited, где он находился в качестве лота наряду с несколькими другими объектами, которые были под наблюдением фонда, в частности, Удалено. Так как SCP-1005 изначально не был наделен знаниями о своей личности, ценности и предназначении, мобильная оперативная группа во время штурма убедила его в том, что он ранее принадлежал фонду и был похищен. После этого объект добровольно сдался в руки отряда МОК, был перемещен в место временного содержания, после чего был размещен в зоне 17 на постоянной основе. На данный момент... SCP-1005 проявляет явную готовность сотрудничать с со исследователями, демонстрируя вежливое и профессиональное отношение к ним. Объект не выказывает более сложных эмоций, чем выражение той или иной степени удовольствия, и проявляет способности только к базовой мимике. Кроме того, SCP-1005, скорее всего, не может осознавать абстрактные понятия. Он превосходно умеет считать, свободно владеет английским языком с небольшим северо-западным американским акцентом а также способен выполнять простые задачи. Сложную математику, эмоциональные реакции и темы философии, такие как религия, объект обычно не способен понять и приходит от них в замешательство. Единственная мотивация SCP-1005 это желание сделать владельца довольным собой, что обычно проявляется в готовности к сотрудничеству в процессе исследования, однако иногда и в попытках развлечь персонал, уступая в качестве живой художественной инсталляции во время отдыха в общих помещениях. Исследователям со вторым уровнем допуска и выше рекомендуется к прочтению документ 1005.01.47.8, содержащий сокращенный протокол экспериментов с участием SCP-1005.